Один из самых вкусных вариантов для быстрого ужина – это паста, есть сотни вариантов, с чем и как ее можно подать, поделюсь одним из самых любимых, как приготовить фетучини со сливочно-грибным соусом. Нежная сливочная паста, это вкусно и быстро, грибы готовятся за считанные минуты, в это же время можно отварить пасту, затем надо смешать все ингредиенты, вот вам и весь рецепт приготовления. Подавайте пасту сразу же после приготовления, а вот соус можно сделать заранее, а если сделали много, тогда храните в холодильнике и разогрейте перед подачей. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Заранее отварите пасту до готовности, вымойте грибы, очистите их и нарежьте небольшими кусочками, натрите на мелкой терке очищенные зубчики чеснока. 2. В сотейник выложите сливочное масло и чеснок, посолите и варите 2 минуты на слабом огне. 3. Добавьте в сотейник грибы, обжаривайте все 5-7 минут, чтобы грибы подрумянились. 4. После того, как выкипела вся жидкость с грибов, добавьте к ним муку и обжаривайте еще 2-3 минуты. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Залейте все овощным бульоном, хорошенько перемешайте. 6. Добавьте в сковороду тимьян, сушеные специи, соль и перец. 7. Как только соус приобрел густую консистенцию, влейте сливки. 8. Перемешайте хорошенько и посолите по вкусу. 9. Выложите готовую пасту в сковороду к соусу и перемешайте. Добавьте свежую петрушку. 10. Прогрейте пасту и подавайте сразу же к столу. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Шампиньоны. 230 грамм. Фетучини. 340 грамм. Чеснок. 2 зубчика. Сливочное масло. 3 столовые ложки, мюка, 3 столовые ложки, бульон, 1,5 стакана, тимьян, 3 штуки, шалфей, 1 чайная ложка, сливки, 0,5 стакана, соль, перец, по вкусу, количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Удачи, друзья, заходите.